Всем привет! Новая поездка. Смотрите, сейчас модно. но я не знаю, или все так делают. И я не исключение. Считать сколько обошлась поездка в Аудиосток. Вот сейчас выезжаю и начинаем считать. Первая трата полторы тысячи рублей этого бокар. Пока еще ни на что не тратился помимо этого. Что нас ждет? Нам надо купить несколько автомобилей. И один автомобиль пришел из Японии, забрать его, у Сирийский стоит. Отправить в Москву. Смотрим, что получится из этого. Все, уже ждет он стоп-вагон. Три двойки. Полетим. На нем. Кстати, с этим водителем ездил не раз. Он такой опытный человек. Так, первые траты. Короче, бабакар не 1500, уже, а уже 1800. Неприятно удивли... удивились. Ну и покушали 360 рублей. Вот на такой пуле летим. С, с грузовой резиной. Доехали до аэропорта Красноярска. В очередной тысячный раз. Ну, вроде без подключения. Сейчас надо будет подождать <свят> до 6 вечера. Сейчас 12 дня. Неудачно немного выехать. Ну и прилетаем неудачно. В 2 часа ночи в Владивосток. тоже хер знает, что там делать. Мы уже зарегистрировались на рейс. И это можно прибавить еще 18-300 в общей кассе. Это страшно. Землились в аэропорту Владивостока, Время 2 часа ночи. что делать дальше или ехать снимать номер на пару часов, потому что до Владивостока добираться в районе часа. Ну, ночью, конечно, полгода Так, вот в таком блоке или остановились, это комната вообще. или кухня, как правильно. Стоимость от 800 рублей, самый дешевый. ну, это, ну будка, собачья раздевалка здесь номера прям очень много номеров а, называется алоха здесь такая спальня вот таких капсул Что-то там, душ, типа спортзал. Сейчас попереку. Так, вот такой спортзал. Туалеты и вот так, душевые. счет сколько что, обходится вчера на такси с аэропорта доехали троем ну то есть тысячу поделили на троих, грубо говоря по 300 рублей ну и костал 800 то есть это вот сюда в копилку получается все покидаем костал лоха 700 рублей в принципе не настолько дорого Сейчас додвигаться надо до Приморья, скинуть рюкзаки, ну и ехать, смотреть варианты. Дискотека, короче, кому за 80. Дискотека, прям в 9 утра. О, видишь, еще ругается она. Там вин дизель здесь. В Приморье, наверное, гостиница остановился. Пошли еще из дома, бронировал отель в Приморье. 2600 двухместный номер вышел. Так холодно выглядит. Сейчас ну, зарегистрируемся и оставим бацки и побегаемся что-нибудь, собирать какие-нибудь варианты. Ну все, первый осмотр, это 13 2013 года. черненький вызвали такси. И до стоянки сейчас. Кстати, кто ищет? отдельный японский магазин, ну и японский, корейский со всякими, со всякими там приколюхами. Отель Приморье. Посидевская двадцать. И магазин японских товаров Данран. Но сейчас я так скажу, уже не очень интересно покупать, потому что цена какая-то реально стала. Хоть на что. Смотрели на стоянке, короче, вот такого Виша, тринадцатый год, рестайлинг, пара рестайловые, уже все, Эска, бесключевой доступ, косметика двери и то там разлет 20 метрон, почти миллион, без копеек, пытаемся поторговаться. И смотрели вот такую Mazda CX-3, дизельная, но ну, что-то с салоном напутанная. А так там прикольненько вот. три штуки стоит раз два три сейчас посмотрим по торгам так, ну, что мы определились Мне осталось определиться с кофе два американа. это то есть копье будет еще 260 рублей так, короче я здесь уже был каких-то видео показывал это снеговая 42 бокс сейчас принесут туманки цену я еще не знаю ну и здесь вот всякий вот такой хлам продается. Туманки, не нетуманки, ветровики, капоты. Ну, соответственно, все китайское. Сейчас посмотрим, сколько будет цена. Продают уже сами китайцы. То есть они таскают это. Что именно таскают, не знаю. Вот так выглядит этот склад. А, вот, несется сейчас покажу так повторюсь вот так бокс бокс номер 2 или 22 кому как удобно короче комплектация вот такая берем приезжаем тратим полторы тысячи рублей Два, здесь сами туманки но ну, сейчас открою покажу как-то так, вся проводка с кнопкой, ну и за все за это полтора рубля пользуемся. Так, ну и мое любимое время, время обеда, сейчас зайдем в Вьетнамку, не которая на рынке, а второе место покажу вам, там тоже очень бюджетно. Стены вот в таком виде, кондиционер например, вот вот так выглядит, но если посмотреть вокруг, Свободных мест здесь просто нет. Ну, это здесь такой рацион. Но, блядь, здесь обед тоже 300 рублей. Ну, сейчас покажу, в принципе, как на рынке. Так, принесли курица, курица, яйцо, свинина, свинина рис и салат. И сейчас бульон принесут от хо отдельно. В принципе, то же самое, что на зеленом угле. И стоимость такая же. Прекрасно и великолепно перекусили. Вот такие потолочки. смотри. народу просто не потолкнется. А вот сейчас саму кухню покажу. Спасибо, Спасибо большое. <связывая> просто антисанитария, Блин, и конек, конек просто на. Не. Просто на крышу бьёт на. -а -а как он? его там прям жёстко. На камри, в натуре. А где второй? Вот. А вот этот. На крышу лег. Очень страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это. Мы не знаем, что это такое. Так, вот мы уже и у Усыринске домчались, а здесь нашли по объявлению Гиша Натоновского, Мы и планируем посмотреть. Вот какой прадик красавчик. На колесиках. Новенький есть посмотрим что из этого получится душа так, вроде короче определились со второй машиной сейчас опять в Сбербанке в центральном надо снять денег и покажу что за машина ну как заберем и как что по ней надо сделать потому что там она маленько не подготовлена и только секундой пришла и только помыли пять минут и покажу так, ну что, получается все. Котлета готова. Только закрыться надо. Едет забирать вторую машину. Деньги снял. Все, все только наличка. Переводы не работают. Ну как? Переводы-то работают. Никто не хочет переводы не получать деньги. И едем. Сейчас покажу, что за машина. Вот такой вот вишук приобрели. 13 год. Комплектация монотон. Есть пару недочетов, а именно Это надо вот эту вот Сидушку сделать Прокур сейчас заделать Салончик так кайфовый Приборка по кайфу Руль кожа не выширканная И по кузову пару моментов Ну само собой отполировать Покраска бампера заднего Это здесь вот такое вот Недоразумение Плюс железо. Здесь затычкуются, скорее всего. Смысла красить нету, потому что не крашеная. И здесь притертость. На штатном литье. Неплохая такая резина, хоть и летняя, но неплохая. Мятина без покрасок. Это полиролька и уберется. Пары полировать. Еще все стандартное не китайское как мы на тот брали ну такой момент пришерканность но мне кажется за такие деньги прям очень очень достойный вариант камера заднего хода ковры ковер мокрый постирали только вода закрой здесь еще мокрая на месте здесь ничего не полировали не убирали ну, в принципе не усранный салон so вот такой второй вишек за второй за первый же день две машины в принципе это я считаю ну, нормально удачно Но первый черненький потому что я обещал себе черные машины больше не брать и тут же взял черную машину здравствуйте я антон ну что теперь найти резину надо переобуться и вот эти моменты все устранить наверное устраним прямо в Уссурийске здесь ну по крайней мере бампер попытаемся покрасить и сиденье перешить посмотрим что из этого выйдет смотри за заехали ну к ребятам короче передавай привет подписчикам скажи привет привет привет подписчикам скажи я малярка у меня скажи в Уссурийске, заезжайте ко мне а, да так говорит, да? Да, Я при... бы... говори. да, ничего страшного. Говори, приезжайте ко мне, мы вам машины будем чинить. Ну, Все, бампер почти снят. Сейчас, 3 секунды. Можно сказать, готово. Все, бампер поехал в ремонт. То есть здесь всё ничего не, не битое, не крашеное. Все целое. Чисто по косметике бампер надо покрасить половинку и будет как новенькая. Все, погнали дальше делать сидушку, хотя время уже 6 час, не знаю, но должны успеть. Сидушку тоже снял, сейчас найдем ателье, если успеем, еще суббота, все как бы отдыхают. Резину надо 195, 65, 15. Опять приехал в шиный центр, это в Усурийский, я уже показывал адрес, гермет. Сейчас посмотрим сколько комплект 15 -й. тогда был 12 рублей вне сезона, ну точнее летом. Все, приобрели один комплект, бля, не видно. Короче, 15. Резина 14 рублей. Новая китайская. В этот раз не сифилиз. А как-то по-другому. Гаформ. Какой гафор, трианджел? Какой трианджел, гафор. гафор? Вообще ты что в китайских резинах не разбираешься? Что? Гаформ. Это лучшая марка на свете, кстати, ребят. но ну, какая есть вообще. Заехали в Суриск на Тургенева. Просто нереальная стоянка стала. Стоянка нереально много машин прадиков, я не знаю, ну 125 наверное точно стоит на любой выбор Харьки Просто море, море, море машин. Просто нереально. Раз, два, три. Ну вот так вот. Я думаю, кто хочет прадик, праворульный по-любому все здесь сможет выбрать без вопросов. Но. Даже, наверное, комплектацию повыбирать. Ну вот эти пески. Да, он такой здоровый, страшный пес. Ну, красивый, но страшный. Так, первая заправка и, наверное, будет кофе. Мы же считаем растраты все. Сейчас посмотрим, сколько будет. Кофе вышел. 310 рублей. Ну, вот, классно так. Это тоже траты. Доехали в Леруа. Сейчас купить материалы для того, чтобы морду затянуть. Ну, скотче и все. Это должно быть дешевле, скорее всего. 100%. А, и заправка была 1000 рублей. Мы же отмечаем. К сожалению, у Лерой не нашли материала, чтобы мордой затянуть придется завтра в риски, и послезавтра заехать, мы ну, где всегда покупаем, сэкономить Морк не получилось, и не ну и потратить не получилось, все, можно уже приведется домой. Приехали в мой любимый магазин, вот это да, да, да, креветка, креветка крапна, сейчас Михалыч говорит, будет свой кошелек лохматить на... Так. Еще минус 200 рублей стоянка. Поставили еще на стояночку. 550 рублей опять в кассу, да? Тратишь. Еще заработать не успели. Это опять кооператив. оператив. Бля, вот этот тюнинг просто бешеный. На транзит. Пробежка, пуля просто. Туалета картинка попёрла, сразу же, Михалыч, должны люди знать, что ебанная, грязная. ой ой не уграй. Не удивлюсь, если еще на она. Ну и двухпалка, 2600. На двоих, то есть по 1300 получается. Чего растраты. Печень трески натурально, Мурманск Да, реально, рыбный по города Мурманск да. Ну и само собой и Вот это вот, типа они говорят, что местные ну, я склонен верить Дальневосточные креветки По 2000 на двоих Ну, плюс, короче, 2000 Наш самый экономный перегончик Второй день выехали из гостиницы Приморья. Сейчас надо кое-какие запчасти купить для автомобилей. И, наверное, завтра уже в дорогу можно собираться. Будет. Так, тоже в дорогу идет плюс 5000 э, посещения японского магазина. Но ну, это вообще как всегда. Полный пакет с пятерка. Кто-то может видел, нет? Видео. Короче, в феврале мы отправляли в Москву Автомобиль уже, ну, под заказ. В принципе, сейчас похожий вариант. Вот такой вот красавец. Он напрямую был из Японии доставлен. Мы его сейчас не покупали, то есть выторговали на аукционе. Сейчас его только вот надо забрать, он здесь стоял у ребят. Ну и отправить на Москву. План очень простой. Почему? Потому что сейчас автовозы очень долго идут. И очередь большая то есть машину мы заберем довезем ее до красноярска из красноярска поставим на на телегу уже я, и, ну, ребята получат ее, более подробно покажу через несколько минут когда все дела сделаем вот еще ребят притащили машину, какие то есть новая трата 1000 рублей сейчас надо будет лето снять одеть зиму ну короче шиномонтаж с балансировкой 250 рублей колесо получается приступаем а сиденье так и не получилось вчера отдать потому что воскресенье выходной ужасно конечно ужасно вот такой жир будет абсолютно новый Full man. Full man, ребят она прям ну мягкая единственная наверное она боится ям она прям нереально мягкая что-то резина Вчера, которую забирали, 14 тысяч рублей. Ну и что на монтаж, пятнашка, короче. круг все получилось. Так, все, мы на зимней резине переобулись. Отлично. Дальше едем. Подъезжаем опять к Перекупскому. Так, смотрите, три капота все задраны. Четыре капота. Ребята оклеиваются. Сейчас заедем, купим... Ну то же самое, и оклейки, ну, они все и куты. там, наверное у них вообще уже очень холодно. Оклеимся. но ну, оклеивать сейчас прям не будем, конечно. Просто купим на машины, чтобы было. И вечером если будет время уже сделаем все. Вот здесь опять полный двор машин. И тоже все оклеиваются ворова 55 кому понадобится вдруг заходите и прям в уголок туда там сейчас будет магазин там клеитесь точнее не оклеитесь а приобретете все это дело сейчас покажу хотя уже есть какие-то видео показываю вот по второму кругу но ну, ничего страшного повторение мать заикания а нам пожалуйста дайте три комплекта э, паролона потом два скотча Одно лезвие. Так, 6 на 3. 18 же, да? 18 скрепок, ну, зажимов. Больших или маленьких? А покажите, какие. Ну, вот такие вот. Большие вот. Не, это прям огромные. Поменьше, которые... Поменьше. Значит, ага. 18, да? Ага. Так. Потом... Сейчас. Потом три комплекта Сейчас. брызговиков. договор купли-продажи все есть да у вас все есть. что хотите для удачного перегона автомобиля да. перчатки не перчатки молодцы клиента ориентированность да так, скотча сколько два, два скотча ага. так. Так, и вроде, наверное, ножичек один да и брызговиков Три штуки, ну три комплекта брызговиков. Ну вот, короче, вот так магазин этот выглядит. Так, закупился. вышел на три машины, две семьсот, то есть сюда плюсуем дороги девятьсот рублей. Балла на оклейку автомобиля. Едем дальше. Приехал за коврами на разборку. Смотрите, какая красавица стоит. Просто огонь. миллион двести можно взять механика а я видел его в интернете 1 миллион 100 а это миллион двести вроде да что да, да. Все, приобрел ковры на toyota vids сильная как, трудность в том что Воскресенье в Владивостоке в сирийские разборки практически не работают. Я там с горем пополам нашел одну. А за как бы купить надо было очень много. Но, увы. Ну, хоть что-то нашел. Здесь вот такое уже, блять сборище. Едем дальше. Так, приехали на китайский рынок у Сурийские. В поисках. Чего вы думаете? Ну, как вы думаете? поиска хамки, судя по отзывам что кафе у юли там вообще должно быть ну, просто сказка песня музыка сейчас проверим ну, это юли нереальные порции порция салата сколько там 400 рублей да что-то такое чайник чая и сейчас принесут рис с мясом и еще что-то я уже забыл вторая порция это говядина Говядинами с обыщениями. Цайка риса еще. Ну это тоже все. Как бы на одного, но одному. Мало вероятно, кроме меня, что кто-то съест Все, всем приятного аппетита. Привет перегонщикам. Вот это? Да. Привет всем перегонщикам, да? Короче, она хотела передать привет всем перегонщикам, но что-то застеснялась. Бля, обожрался. Круто. 1600 на двоих вышел. 800 рублей. Расходы опять туда. В этой поездке здесь вообще сильно-сильно разбираться стал в резине. Уже третий новый комплект. Покупаем Next Tire. Это корейская. 17 800. А есть вот такая китайская. Размер 205, 16, 15. Нереус. <связывая> все говорят, что вообще резина просто бомба. Nixon. По новой резине, короче. Ко мне. <связывая> По-китайской. <связывая> так. Практически все к завершению подходит. Доехали всем известные уже. Я показывал до Утеса Волочаевского 42. Сейчас узнаем, есть номера или нет. Может повезет, посмотрим. Там машин очень много. Так, подогнали Микрика, второе переобувание. Показывал только что. Это. Что за резину купили? Здесь, наверное, японская до сих пор стоит. Да, здесь стоит Бриджсон. Неизвестная, конечно, марка. По сравнению с китайскими. Сейчас переобуем, а пока переобувают, съездим за вторым лишом за беленьким которым его тоже надо переобуть и забрать смолярки так что сейчас 4, 4 вечера 5 час вчера мы в 6 отдали на покраску грязная правда все покрасили готово было в 12 дня уже с 6 вечера до 12 дня люди по-быстрому сделали 4 рубля обошлось опять растраты 2 ,670 вместе со стаканом кофе полный бак бензина Ой, бля Литр 54 Я думаю, как так влезло много 92, 92 бензин А, нет, 49-57 54 литра влезло Ну, короче, плюсуем сюда куда-то Наверное, напишу общую сумму И буду туда прибавлять Чтобы было понятно Все, едем дальше Приступаем к переупаковке ну, Короче, морду закрыть, как всегда Мягкий поролон взял Сейчас Быстренько закроем морду Так, что, бамперочек готов Ну, я не знаю, минут 20, наверное, ушел на это все делать Сейчас второй вид тоже затянуть придется Все четко Остался капот Ну, тоже минут 10 планирую на него убить Все, экспресс отклейка завершена молодежно современно так вторая колесница готова просто бля но ну, детейлер студия но по-другому не сказать и, Бля, у меня руки просто золото вот это вот если в темноте смотреть на них они прям ну золотые видно что сияют ну смотрите опять тюнинг хераксина вот эти лопухи да 150 рублей блять два опуха и вот он ты весь чумашедший такой я даже не сан чтоб видно было оно в эту сторону поставил чтоб по красоте на все из, из переобули давайте я вам пока покажу все равно делать ничего так это у нас версия гибрид сейчас я звук сделаю потише и включу свет везде что мы имеем руль косточка кнопка старт-стоп две двери электро ближний дальний автоматически удержание полосы здесь пробег 57 4 балла аукцион так то что гибрид я уже сказал и смотрите кожаный салон полностью без вставок, тоже это тоже кожа вот в таком состоянии сейчас я подключу а? он в Японии то есть мы его и не морали, но и не чистили мы просто его забрали у человека который нам помог и забрал его спорта. порта вот, вот так вот он выглядит автомобиль с 50 тысячами пробегов давайте посмотрим а что? вообще не было открыто закрыто смотрите, так немного подусранный да, салон здесь есть грязь, здесь уже наши вещи, конечно, на сторонах. вот так вот, например, выглядит это про то, что вот в таком состоянии машины приходят даже 4 -бальные. любую машину, по идее надо подготавливать из плюсов у него две печки, черный поторог он, в как-то открыть Караозерия Пионер экранчик такой кайфовенький здесь что мы видим так что он О, работает так, третий ряд сидений даже ручки если посмотрите кожаное состояние, конечно, просто восхитительное в том смысле, но если ты человек занимаешься машинами и видишь здесь немного просто позаниматься и убраться им чистить и она будет для да, кайфово смотрится конечно а ч мы вот это а ну да кому мы, мы, мы? ну-то так все вот так литье стояло такое, это не штатное литье, но такое есть с таким вот, я имею ввиду, пришел сзади дверь не электро, камера заднего входа здесь плохо, конечно, видно все это все в колесах у нас и эту машину мы отправим сейчас в Москву То есть, человеку уже показали, когда перед тем, даже как заказывать с Японии маленько сориентировали в цене Сейчас до Красноярска она доезжает, он тоже это в курсе. Это не то, чтобы мы там как-то мутили. Просто ну, ждать он не хочет. Даже очередь до Москвы. И что-то это будет стоить в районе 130 тысяч. Но если конкретно сказать мы не узнавали вот именно вот прям, что за сколько нам готовы эту машину и без очереди увезти. А по факту здесь получится оплата перегона. Из Красноярска она сразу встает на автовоз, там уже договорились. То есть там нас в принципе ждут и едет в Москву уже на телеге. Вот такой вот красавец. Жибридный. Все, лет топ-то вот это вот. А еще есть такой конфлей? Да? Прикольный. Есть еще такой. Тюнинг, здесь еще, да? Тюнингом моря. Регистратор японский стоит. Сразу же в оригинале. Никто ничего не снимает. Конечно, условия для съемки так себе. Темновато, но зима меняет рано. Так что уж извиняйте. Все. Рисуайр тоже готов. Обтянули полностью. Но здесь прям надо это делать. Почему? Осталось капот. Сейчас затянуть скотч кончился. Ну, купим. Потому что здесь очень много хрома. чтобы не пострадал в дороге. Брызговики по системе по моей. Все четко. Пакет продуктов дорогу. Mm -hmm. Вместе с водой вышел 1400 рублей, но ну, тоже плюсом получается. Так что так, ждем второго человека с пакетом, mm -hmm. двухместный. Вип, вип, oh, вип, вип номер. Ёмасов. он Антонка, так, всем доброе утро, ребят. Третий день в Владивостоке, а точнее в Усырийский. Время поехать или выезжать домой. И время сейчас 9.22, 28 число, сентябрь, октябрь, ноябрь. Bluetooth с помощью переводчика подключил где-то в течение 5 минут. Едем. Смотрим, сколько тратим денег. Ну и что нас ожидает. Все, выезжаем.